Всем здравствуйте, такая зима опять у нас пришла, пришел я на озеро, ну бы от дома недалеко, вот такая штука у нас есть, это, это в общем я решил ворона, ой ворона говорю, шороха тренировать. Не знаю, что у нас из этого получится. Пахнет. Для меня пахнет, для него не знаю. Так вот сейчас крышку поменял с дырочками. О. Вот. так вот тут. Тут, короче, так бах, как будто кровищи. Ну и сейчас таким макаром попробую попробую сделать в общем след. Опыта нету, в комментариях потом напишите, как надо было делать. Вот с такой частотой, в общем, я сейчас сделаю. Ну, наверное, доберез метров в общий. Доберет грудодеревьев. Общей протяженностью будет след. Ну и минут через 30. Раньше у меня не получится. Приведу сюда шороха. Попробуем мы. Ну, в общем, ладно. пошло я. Не знаю. В общем, вот набрызгал. Судя по следам, зверь шел туда. Ранение на левую сторону у него так что сейчас вернусь до дома, возьму шороха и попробую шороха вот на такую рыбу, на карася, я же был на рыбалке, так что карась, ну и все, потом посмотрим как у него будет получаться. Прямолинейно, короче, вдоль берега сделал. Хорошая жидкости у нас осталась маленько, так что вот так. Думаю, путать след рано. Главное, чтобы понял. То может и этого будет недостаточно. Надо было короче сделать, еще чаще лить. Ну не знаю. Комментарии открыты. Все читаю. Так что вот так вот. Прошло минут 20-25, наверное. Идем мы шорохом. Движемся в сторону озера. Он мышей ловит. Сейчас вот где-то как раз напротив, примерно. Раненый зверь был, условно. что-то что-то почую ищи ищи давай Нет, похоже, не почуял. Ну, что скажешь-то? Смотри. Нет, да? Не так скажи. Ну-ка, ищи давай. Ну или эмоции вроде. Уранение хорошее прямо. Кровище. Кровище бежало. Ай да, ищи, ищи, Вот, вот, вот, вот, вот. Надо а пробка-то пахнет, да? Пробка пахнет. Вот, вот, вот, смотри. Шорох, шорох, а да, смотри. Да, да, да, ищи. да. Дальше. Надо было, наверное, какой-то какую-то лапку взять, сто ли, ей макать. Ну ай дай да Есть же какой-то запах-то? Или нет никакого запаха? Шора. Достранец Вот-вот-вот-вот, смотри-смотри Айда, айда, вот, вот, вот, вот, вот. Айда, айда, Шорох, айда, айда, ищи. Пара, ищи. Вот, вот, вот, вот, вот следы, вот смотри, вот. Не-а! Не-а! Ну вот возле дерева налито больше обратно побежал не нашел что ли или нашел или меня звать пошел вот вот вот давай ну, давай давай да. давай давай давай Вот, давай Вот, вот, вот, вот, вот. Вот, вот, вот, вот, вот, это. Шорох. Вот. дай, айда, да, айда, айда. Айда, айда. Я думал, будет проще. Я думал, след возьмет, как вчешет, и все, и найдет. А не там-то было там-то было Ищи Ищи давай Ищи, ищи это Шорох Давай ищи Ищи, ищи, ищи, айда, ищи. Там-то ничего нету, надо тут искать. Ого, нашел что ли? Че нашел? Че нашел? А, что-то нашел. Нашел что-то, да? Молодец, молодец. Ну все, теперь не отдам, да, скажи. Молодец, молодец. О, молодец. Еще, значит, надо тебя тренировать, да? Тренировать и тренировать. Возьми, возьми, возьми, возьми. Возьми, возьми, возьми. Взять, взять, взять, взять. Взять, взять, взять, взять, взять. Ага, в рубашке пахнет. Все, научимся, да? Научимся. Ищи. ищи давай ищи. Ищи где? Где где? Где она? Там сейчас. Ну где у тебя? Где? Когда показывай, где? Вот, вон, вон, вон, вон на дереве, на дереве, вот она. Вот она. Вот она, вот она. И да, возьми. Пуга ну нельзя на меня. Спрятал, в общем. Выкопал яму там. Перепрятывать пошел что ли? закопал все молодец айда айда молодец вот еще бы сам нашелся по крови пошли у тебя ее ночью уже сожрут А, пошли в общем идем мы с шорохом гуляем я вот так вот короче хотел сейчас перейти и провалился по самое по самое не хочу короче а, вода холодная Как таковой, воды-то в сапог не натеклось, а со штанов бежит мокро. Не ожидал, я не ожидал. Вчера на рыбалке были, позавчера вернее, метр льда, а сейчас бульк, там бы с головой скрыло. Ай, по глубине, у меня за камышом уже конь плавает. Так что как-то, короче, неприятно, когда под ногами раз, и все провалилось. Да, Шорох? Ты же бы меня выручил, хвост бы подал.